Тебе сломаю. Он от нас прячется. Ты знаешь, что мы с тобой сделаем. Стреляй. ничего не нашла. Что за Поднимемся на лифте. Кабинет «Финка» наверняка там. Просто созданы друг для друга, да? Кто? Фицрой Хамстук. Мэйлин, мистер Лин. Боже я. У меня в голове был один Париж. Я, я не думала, что. Ты не могла знать, что так будет. Я тоже приложила руку к этой катастрофе. Е если ты хочешь притворяться, что мы не виноваты, дело твое, но... Э Алло? Финк? <93 chatter> alors, ouais. Sлушай, я видела, как ты умер, Букер. Видела. Фицрой, слушай, я достал оружие. Давай корабль. Мой букер Дэвид умер за глаз народа. Ты либо самозванец, либо призрак. Мой букер Дэвид пал как герой и остался в памяти народной. А ты? Ты только все усложняешь. Зажмите, чтобы отшвырнуть врагов. Зажмите, чтобы схватить врагов. Отпустите, чтобы отправить их в полет. Нашла деньги? Лови! Легко мне, прошу. Они идут. Самозванцев, тела сожгите, пожарник осторожнее. Oh! Обещайся! Большая Спасибо. Спасибо! Я тебя лично Постараюсь прикончу! Нет! Нет, нет, нет! Она же убьет ребенка! Букер, мы должны что-то сделать! Мы должны действовать! Надо попасть туда! Давай, Букер, надо, надо торопиться! Помоги мне залезть! Иди к окну и отвлеки Дейзи! Иди! Что? К этому ты стремилась, Дейзи? Мы должны это сделать. Основатели живучи, как сорняки. Сегодня срежешь, завтра вырастут. Если хочешь избавиться от сорняков, надо вырывать их с корня. Только ты! Элизабет. Боже, семейная. Элизабет. Эй, ты что, полегче? То, что доктор прописала. Ты все-таки выйдешь оттуда? Что ты там делаешь? Только это. Слушай. Как это сделать? Как сделать что? Забыть. Как ты смываешь с себя вс ⁇ что натворил? Никак. Я научился с этим жить. Итак, настал момент истины. Нью-Йорк или Париж? Нет, нет, нет. Вот черт. Скорей! Надо как-то разогнать это корыто! Может ну, быть, ну, не знаю, какой-нибудь ускоритель или что-нибудь еще. Ну а ты знаешь, как он выглядит? Я не знаю! И как мы его найдем? Элизабет! <Elizabeth>. <сор> Нет, не она. Она самая. Буки. Нет. Да. Нет, да. Бук... подумай. Держись. Ладно. Прошу. Буки. Надо их остановить. Нет, это мир. Нет. Быстрее, это точно она. Сейчас. Нет, не она. она. Нет. Да. нет. Да. Нет. Да. Еще раз. Давай сам. Ладно. Хватит! Хватит, вы не а знаете, вот что делаете? Нет. Не она. Ха. Ну вот. все кончено теперь. Он вернется, он вернется. Но ты верная. А инструменты нет. Он хочет и то, и другое. Но, если знаешь, как ему петь. Он доставит тебя куда хочешь. Кто вы? Мы там? Где мы нужны? Мы нужны, где мы есть. Комсток играет ему эти мелодии. А есть другие, чтобы он от нас отстал? Спроси об этом самого маэстра. И где же он? Ну да. Хоть пианино оставили. Букер. Это дом Комстока. Если мы собираемся найти его, надо начать отсюда. Народники идут! Надо уходить из дома. Куда они собрались? Туда, где нет голоса народа. Я люблю тебя, но я не могу. Прости. Выбрасывайте все шмотки, иначе люди не влезут. Баржа забита. Выкиньте хотя бы часть вещей. Тогда возьмем на борт еще кого-нибудь. Дай мне уйти, я ничего не сделал Это что? Подержи у себя Сейчас! Я <Слышка> ничего не нашла! <Слышка> Букер, лови! Пойдет! Delayed. Сейчас. Элизабет, какая ерунда? Почему птица летит на звук этой мелодии? Как было всегда? В детстве я так радовалась, когда слышала ее. Радовалась? У меня больше не было никого. Он кормил меня, носил книги. Он был мне другом. Другом? Потом я выросла и возненавидела его. Он был моим тюремщиком он же просто зверюшка Комстока, да? Как и я. Прошу. Фицрой была ничуть не лучше Комстока. Когда у людей закипает кровь, не так просто опять ее остудить. Это же мы устроили, да? Открыть. Попробую. Открыла. победишь в этой дурацкой войне пошлешь это в нью-йорк девочку они не получат кто бы они ни были может я все сделал правильно с тобой и с глазом но все без толку Анна. Анна. прости Пророчество. Ты же не веришь, что кто-то правда может видеть будущее? Когда я только приехал, у меня э, было видение. Нью-Йорк только невероятно большой, и он горел. Хм. Надеюсь, ты не заразился. Короче, Этот! Сейчас. Откройте тюрьмы! Зажгите дворцы! поняла, кто эти двое. Они, ну или она одна, придумали, как поднять город в воздух. На гигантских шарах? На квантовых частиц, висящих в пространстве времени. Они на гигантских шарах? Я читала, что несколько лет назад эти двое исчезли. Я же сказал, придут. Не сказал. Ну да, я говорил, что они придут. Но не сказал. Не говорил. Ты уверен? Такое чувство, что они не те, кем кажутся. Я мог бы сказать, что они придут? Нет. Эллипсис? Это не эллипсис. Риторику еще не изобрели. Должны были бы уже. Это уже какой-то плеоназм. Похоже, они хотят помочь. По-моему, они психи. Странно, да? Странно. То, что мы иногда говорим друг за друга. Именно. Это как раз логично. Хм. Как думаешь, как это у них получается? Дэми сначала переварить квантовый город. Потом обсудил. Идем. Нас ждет дом Камстука. Семя пророков зайдет на трон. Он готовил меня, да? Камстук? Где они все теперь? Забирай! Постараюсь найти еще. И мне очень нужна помощь. Любопытно. Вы про меня не забыли? А теперь снова музыка. Встретимся в следующий раз, пеняй на себя Сходил я в этот твой зал героев, в зал же пророка Кстати, выяснилось, что Давид говорит на языке Сиу Он помог мне перекинуться парой слов с этим пареньком-калекой Послушал я про житье-бытье мальчишки и решил вот что Когда будем снимать с тебя шкуру, резать я доверю ему Прошу замок серьезно вот этот старый замочек все <реклама> у себя. Вот, держи. Спасибо. Истинная леди ценит настоящую ценность. Come <laughs> on. Сраные! Ваши дома теперь! Вот спасибо! Отлично! Постараюсь найти еще. Поля Поле лютес окутала мой атом волнами света. Звучит знакомо, братец? Это потому, что ты измерял тот же самый атом, только из соседнего мира. Мы сделали из вселенной телеграмм. Включаем и выключаем поле, как будто отстукиваем точку тире. Это невероятно медленный процесс. Зато теперь мы можем перешептываться сквозь стену. Твоя плоть! Работа! Можешь открыть? Нет проблем. Прошу. Не ну! Открывай! Ага. Заглянем в книжную лавку, пока мы здесь. Заперта. Элизабет. Нет проблем. Прошу. Нашла деньги. Слави. Спасибо. Не понимает, что наше изобретение показывает не пророчество, а вероятность Однако, благодаря его финансированию, поле лютес сможет стать разрывом лютес Окном между мирами Окном, которое, наконец, соединит нас Родники тут буянили, этот подонок в лесу и увел мою девчонку. Держит ее в соленой устрице, как и остальные сокровища. У него там подайная коморка. Нужно просто нажать на кнопку подстойка и дверка откроется, но. Отлично! Открой! Есть. Я здесь подожду!